Всем привет! Вы смотрите словарик блокчайника на канале криптовалютной биржи CoinGalaxy, в котором мы рассказываем об основных понятиях и терминах криптовалютных рынков. Альткоин аббревиатура от слов «альтернативный коин». По сути, альткоин это любая криптовалюта, кроме биткоина. Термин берет свое начало в 2011 году, когда не было других криптовалют, кроме биткоина. Вторая криптовалюта, созданная после биткоина, была попросту его альтернативой. Отсюда и появилось понятие альткоин. По сути, абсолютно все криптовалюты, появившиеся после, автоматически стали альткоинами, то есть альтернативой биткоину. Первыми альткоинами считаются Litecoin и Namecoin. Litecoin и по сей день входит в десятку крупнейших криптовалют по капитализации. Альткоины могут быть как форками биткоина, то есть основанными на его блокчейне, так и полностью самостоятельными и иметь свой собственный блокчейн. Основной целью создания альткоинов считается улучшение блокчейна, увеличение его скорости, надежности, и добавление новых возможностей, таких, например, как функционал смарт-контрактов.